Решилась вам показаться Привет, девочки-припевочки Новые прокладки появились Специально, девочки, хотела вот вам показать Обычно я беру вот такие Это вот ночные Вот это вот дневные, ну точнее Мои любимые. В общем, мне удобно вот так. Хоп -хоп. Большие. А -а -а. Вот такой ширины. Они потолще. Э, такие мягенькие. Потому что у меня есть и те, и другие. Они впитывают оба хорошо. Но мне поприятнее, когда они поплот... ну, попушистее. Ну ты дура! И вот такой вот слой с сеточкой. Блин, какая ты у шикарный, тебя большая дырка. дырка! Тоже ночные. Сейчас открою. Тоже хорошие. <клых> Знаете, что это жизнь? Давай, да, давай, не безобразнись. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет опомнитесь. Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.